Как я ступил за порог Но вот тяжелое небо Над разбитой дорогой В конце которой вдруг, что нам обещан покой Над нами развернуто зимнее знамя Нет лицу тех, кто против Нет лицу тех, кто с нами Не смей подходить, пока ты не скажешь Кто ты Ярость берет моторми весь закатан асфальт, Тот вес, в котором нам было явлено того Чего не скажешь слова Я слышу работу лопат На нас направлены ружья заката Но скоро их патроны начнут взрываться У них прямо в стволах Я чувствую спиной, как вокруг нас скучаются те Века была и мосты над нею разведены. В своей доброте Господь дарует нам, что мы хотели. Дарует любовь, любовь, любовь. Любовь, любовь, любовь, любовь во время войны. Что гасит бензином огонь Рука в руке пропасть Я знаю этот вредный зуст Я не помню, кем был И не знаю, кем стал Но кровь моя теперь сильнее, чем сталь и крепко не повезет Когда я проснусь Я знаю умом, что вокруг Нет ни льдов, ни метелей Но я по в снегу глаза мои не видят весны, Господи, скажи, кто мы, чего мы хотели, Чтобы любовь, любовь, любовь, любовь, любовь, любовь, любовь. А во время войны.